как оценивать эффективность рекламных кампаний? это очень частый вопрос который мне задают ученики это не в директ прилетает это не в личку прилетает это именно ученики задают потому что когда начинают работать с заказчиком ну с предпринимателям, с тем, у кого есть какой-то свой проект. И начинают запускать первые рекламные кампании, то где-то через, уже через дня три, когда они показывают какие-то ну, плохие результаты рекламной кампании, заказчик всегда сливается. И предприниматель думает, что ну смотри, мы запустили только рекламу, все, вот такие плохие результаты, а это видимо ты плохой и давай все, прекращаем работать, мне нужен новый специалист по рекламе. Вот это на самом деле такая, такой, такой вопрос, который я хотел бы разобрать и вообще как оценивать эффективность рекламы, вот, на что смотреть, на какие показатели, когда нужно а, смотреть, что она хорошо работает, когда смотреть нужно плохо, когда мы обращаем внимание на какие-то показатели внутри рекламного кабинета, неважно, какой рекламной системы пользуетесь, и когда мы обращаем внимание на финальные показатели. Вот, вот давайте об этом как раз поговорим, об этом видео. А, меня зовут Артем Мазур, и как раз я являюсь автором проекта по обучению рекламе facebook instagram поэтому э, этот вопрос такой достаточно актуальный. вот смотрите когда мы только запускаем первую рекламную кампании давайте возьмем социальные сети потому что моя основная специализация это соцсети facebook instagram а, в первое время вот допустим вот как вообще действует таргетолог он сначала анализирует вашу аудиторию анализирует ваш проект то есть кто те люди которые будут у вас покупать после этого он составляет под эту аудиторию уже какие-то креативы рекламные объявления и э, дает какой-то ну, такую общую картину понимания вам того, как вообще у него будет построена рекламная кампания. После этого он запускает. И вот смотрите, вот есть какая-то ваша тема. Там есть определенный сегмент аудитории. Вот, допустим, возьмем, не знаю, тему а, фитнеса. Вот есть люди, которые там хотят похудеть, есть люди, которые хотят подкачаться, есть люди, которые хотят там, не знаю, исправить боли в спине, есть люди, которые там на йогу ходят, есть люди, ну, то есть разные есть люди. А это все разные целевые аудитории. Дальше он запустил на них разные рекламные креативы. Креативы это рекламные объявления, то есть разные тексты, разные картинки, потому что, допустим, на более старшую аудиторию нужны, чтобы и люди видели себя, да, там на картинках более старшие. На более там младшую аудиторию, допустим, там лет два. 25-24 там уже другие картинки пойдут ну я думаю разницу понимаете то есть на свою аудиторию свои объявления и вот допустим он запускает реклама пошла в среднем где-то для того чтобы facebook вот допустим facebook давайте одобрил рекламные кампании чтобы они открутились начинали показываться особенно когда вы это только начинаете делать в среднем нужно там 3-4-5 дней и вот представьте 3-4-5 дней сначала вот как вообще действует рекламная система сначала под ваши цели подбирается аудитория, находится аудитория и перебирается аудитория для того, чтобы понять, а кто те люди, которые там заходят, допустим, на ваш сайт, или кто те люди, которые подписываются на вас и так далее. И рекламная система, вот в принципе сейчас любая рекламная система так устроена: сначала она а, адаптируется, сначала она а, осуществляет такой некий поиск тех, тех вообще людей, тех, которые будут осуществлять действия, нужные вам. И вот представьте, вот когда Facebook ищет, допустим, вашу аудиторию, то в этом случае Естественно, это будет обходиться дорого, потому что он еще не знает, кто есть ваш потенциальный клиент. Он еще не знает, какая аудитория лучше сработает на ваши вот эти объявления, на ваши предложения, какие аудитории лучше. И вот в этом как раз и состоит задача вот этого специалиста по рекламе, таргетолога, для того, чтобы понять, какие связки аудитория, объявления, компания лучше всего работают. И вот представьте, когда вот в первое время вы, допустим, там выделили какой-то тестовый бюджет, там 3-5 тысяч рублей, Провели какой-то тест, тестовый период. Facebook, возможно, ну допустим, Facebook или Instagram, возможно, еще не нашлась ваша аудитория, и вы сразу же говорите, что вот слили, допустим, там 5-10 тысяч и ничего не получилось. Вы должны запомнить одно простое правило: когда мы первые деньги инвестируем в рекламные кампании, мы покупаем данные. Вы вот знаете, как в книжках иногда бывает, что вот пишут какие-то цитатки. Вот это тоже можно выделить как цитатку: когда мы запускаем первые рекламные кампании, неважно где, то мы покупаем данные. Что мы в что значит покупаем данные? То есть мы а, не смотрим это как слив денег. Мы смотрим на то, что какие аудитории, какие объявления какие, в нашей теме сработали или не сработали. Что сработало лучше, что сработало хуже. Мы никогда за первые дни, но ну это опять же иногда бывает исключения, но мы никогда за первые дни не увидим крутой результат. Ну, ну такого не бывает, потому что когда мы только запускаемся, всегда нужно первые деньги потратить на тесты. Поэтому, когда вы спрашиваете, какой бюджет нужен, сколько нужно на тест, а когда я увижу результат, то вот вам ответ. То есть первую вот эту первую неделю давайте заложим это тест для того, чтобы понять, что лучше все работает. Дальше у нас идет оптимизация. То есть что делать дальше специалист? Он видит, что лучше сработало, что хуже сработало. Он вырубает то, что хуже сработало, а то, что лучше сработало, он понимает э, методику, да, то есть как, как как он работает, как какие объявления, на какие аудитории лучше всего работают. И после этого он их начинает там дробить, масштабировать. Он, там У каждого свои как бы есть э, понимание того, как работает система. Вот. И что после? этого После этого. После этого потихонечку наращивается бюджет. После этого потихонечку начинаете получать результаты. И что дальше? У каждого из вас, я не знаю, в какой ситуации сейчас находитесь, у вас, возможно, есть сайт, и вы, не знаю, там, платите за переходы. То есть вам нужно как можно больше переходов получить на свой сайт. У вас, возможно, там вы не знаю, там, делаете. Знаю, ссылку на инстаграм у вас переход на инстаграм кстати здесь я оставлю ссылочку на видео посмотрите я видео записывал где я рассказывал что лучше там сайт инстаграм куда лучше вносить трафик то есть наверное будет полезно вам вот и возможно у вас сейчас не знаю там не сайта не инстаграм возможно вы просто там гоните на какую-то страницу facebook ну неважно вот и что в этом случае у вас есть какой-то показатель который вы отслеживаете то есть допустим стоимость клика стоимость перехода Стоимость, допустим, подписки. Это можно отслеживать. Но сейчас, опять же, это первичный показатель. Вот, допустим, в Фейсбуке вам клик стоит, не знаю, там 10 рублей, а где-то клик стоит 2 рубля. И вы понимаете, что, блин, 10 рублей – это дорого возьму отключу эту рекламу или допустим у вас вся рекламная кампания там не знаю, там в яндексе запущена и у вас там клик стоит не знаю, 100 рублей и вы таки все это дорого нет нафиг эту рекламу или там ну любой так рекламный команд можно расценивать а какая здесь главная ошибка главная ошибка в том что вы смотрите на первичную аналитику то есть вы смотрите сколько вам стоит клик но никогда не смотрите а сколько вам обходится заявка а по какой цене обходится а сколько вам приносит каждый вот этот человек зашедший на сайт и так далее что в этом случае происходит В том что допустим вы увидите что вам клик дорогой вы не смотрите на финальные показатели по заявкам ориентируйтесь только на это и на основе первичной аналитики первичных показателей вы делаете оценку что в это в итоге Давайте я им пример расскажу пример истории вот как это у меня было мы запускали рекламу на ю у нас идет подписка подписка на какие-то мероприятия и я вижу что допустим нам подписчик стоит э, стоит 180 рублей хотя из рекламного канала instagram нам подписчик стоит 80 рублей то есть на 100 рублей разница и я говорю тем ребятам кто у нас э, занимается рекламой я говорю ребят все отключаем рекламу ну как бы дорого ну зачем нам привлекать отсюда по 180 если здесь есть по 80 да вот вот пример. И я, что я делаю? Я здесь акцент ставлю на первичную аналитику. Я первичные показатели вижу. Возможно, у вас-то просто стоимость клика. Здесь дорого. Но, когда мы потом анализировали финальные показатели по продажам, сколько из отсюда купило людей, сколько отсюда купило людей, мы понимаем, что а, здесь трафик окупается в три раза. То есть, допустим, не знаю, рубль вложил, три получил. Вот, в три раза с ютуба, А с инстаграма трафик еле-еле один -еле к двум окупается. То есть, даже один к один и шести. И что мы в этом случае имеем? Что по первичной аналитике вроде бы как бы все круто, да, что Instagram круто работает, а, и, а дешевле, а по вторичной аналитике именно по продажам мы видим, что, допустим, YouTube лучше работает, а Инстаграм работает хуже. Но ведь он то по первичной, по первичной аналитике был дороже. И поэтому, как говорится, Марайси и басня такова: что вам всегда нужно отслеживать именно финальные показатели. Поэтому я рекомендую всегда каждое объявление снабжать метками, настраивать цели в рекламных системах для того, чтобы чтобы в дальнейшем, в конце, вы понимали, что у вас лучше работы и что вам приносит конкретные продажи, потому что именно по меткам вы отслеживаете, как работает реклама, сколько она вам приносит денег, сколько на каждый вложенный рубль вам приносит данная рекламная кампания в вашей системе продаж. Вот так вот отслеживается аналитика, и вот так вот должен работать специалист по рекламе, неважно в какой рекламной системе он работает, для того чтобы действительно оценивать финальные результаты которые влияют на деньги а не то что вы видите не знаю там в рекламном кабинете там это дорого или дешево нет такого показателя дорого или дешево есть работает реклама, приносит ли вам она деньги, она окупается или она не приносит, не работает и не окупается. Вот на это нужно обращать внимание. Да, есть еще более такие продвинутые показатели, как там возврат инвестиций, как показатели жизни цикла клиента и так далее. Но мы сейчас о них не говорим, мы все-таки говорим именно о том, что сколько вам каждый рекламный канал будет приносить именно в деньгах и насколько он окупается. Вот именно так мы считаем у себя в проекте, именно так это работает лучше всего. И вот в таком формате. Мы как раз, как, ну как раз я вам советую и также запускать у себя рекламные кампании, оценивать эффективность специалиста по рекламе и а, оценивать также по аналитике. Вот, не знаю, немножко сумбурно получилось, но главное, что вы суть, я думаю, что уловили. Если а, есть какие-то вопросы, то задавайте их обязательно в комментариях под этим видео, а, и я на них отвечу, возможно, в следующих занятиях, в следующих видео уроках Вот, на этом я видео заканчиваю, надеюсь, было полезно, с вами был Артем Мазур, желаю вам дня, до скорого.